Прекрасные волшебные цветы, солнечноцветики, радость дарить всем пришли, улыбок ясных цветики, их радость источается вокруг, и сердце так пленяется их узором, ах Солнечные цветики, прекрасные мои, милейшие создание природы.